всем привет сегодня еще попробуем собрать в режиме реального времени игру игра называется stunt rally ну судя по сайту по названию я вижу тюкс Family. вот поэтому мы у нас была какая-то тюкс ралли короче давайте я пока пока пока пока пока скачаю исходники вот здесь у меня есть три ссылки, и пока не будут качаться, посмотрим на галерею и, и все такое. Так, гид-клон понеслась. Так, короче, что это такое? Написано, у нас 172 трека здесь есть, 34 сценария и даже и это все на других планетах. Также типа другие планеты какие то есть давайте посмотрим галерею ё-моё ё-моё последний раз а, в 2015 году какая-то версия 6 ну ладно ладно ладно чё это долго грузится ладно идем дальше так смотрим у нас 20 машин есть один а, мотобайк, и три каких-то space ships типа комбайна или чё и еще что-то там. Что-то там. Мультиплеер есть. Обычные расы. Ну, одиночные. Вот. И все такое. Реплеи есть. Ну, короче, короче, вроде так. Осмо... Смотрим на карты. Хм. Я могу сказать, что по скриншотам довольно-таки неплохо. Ну, мы все знаем, как делать. скриншоты. Все красивенько. Ну, как трейлеры к фильмам, да? Посмотрел трейлер, можно считать и фильм посмотрел. Вот. Ну, вроде красивенько. Как оно... Смотрите, прикольно. Но, но, но, но, если оно вот так вот и действительно будет красиво в реале, то, конечно же, это круто. Можно будет поиграть. Тем более, гонки это такое... Сел, чуть-чуть поиграл и погнал дальше заниматься своими делами. Опачки, видосик давайте посмотрим. Геймплей. Геймплей. Ну, графон... Я, правда, не знаю, хороший это графон или нет. Я в игры давно уже так не играю. Поэтому, ну, мне кажется, графоний есть и получше в играх. Кажется, так, короче, одна часть исходников скачалась, и вот говорят, перейди сюда, давай, давай, давай, где тут это, вот, ралли, и в дату надо перейти, вот, и там еще скачать треки, хорошо, хорошо, вот, скачаем треки, а, что дальше надо, кстати? Надо делать. Так, так, так, так. А, гид Есть Если стабильную, если вы хотите использовать стабильную. Ну, давайте. Чё тут? А чё, а чё для, надо для сборки? сидим а, симейк. Ага, в принципе, ничего сложного вроде не, не требуется. Так. Ну, занимает она, судя по всему, смотрите, 600 мегабайт. И вот скачано уже 150. Это чуть больше 50%. Ну, короче, где-то гиг занимает. А, гиг занимает. Так, что тут по видосу? М -м не знаю. Вроде вроде бы ничего. Выглядит. Выглядит вроде бы ничего себе. О, прикольно. Это, наверное, такой вид можно включать. Или это специально запись была в ну, для для, для для О, это Марс э, На мотоцикле, да, я так понимаю Это летит э, мотоцикл сам Человека нету Ну, ничего, короче, можно на Марсе Там, наверное, и гравитация э, А хотя На Марсе, по-моему, не слишком Уж и отличается от нашей Опа, что это было Глюки, да, пропадает машина Ну, нет Такое мы играть не будем, ладно ладно ладно ладно давайте попробуем нестабильную версию семейк э, лист тут сборка основана на симейке. окей давайте создадим создадим папку какую они там советуют э, build ну давайте билд и сделаем буилду так и отсюда запустим симейк. две точечки это типа что-то Тут такое. Ероры. Опачки. Вот уже пошли ероры. А, Что-то не было найдено. No package Огр. Огра не было. Это, походу, на движке Огр. А, походу, да. Короче, сейчас надо установить все это добро. А, ладно, что я делаю? Я сейчас копирую и копирую вот эти все судопытег-инсталлы вот первое прошло Буст, boost надо установить. буста у меня по моему нету по моему не было они есть ладно графика графика вот походу вот здесь сейчас и пойдет установка Огр, огра насколько я помню это по моему движок да так и есть понеслась установка Че, все дальше музыка либо ОГГ, ну это все вроде было ОГР, это да движок, возможно, когда-то будет время, то ну не знаю даже когда, вот если у нас будет много подписчиков и будет, будет увеличиться, то вот тогда может быть появится время, потому что интересно было бы сесть и какой-то движок один, второй, третий движок и подключить это все Попробую что-то создать простенькое. Так, и что? Generation done. Вот, огры я поставил. Короче, вы поняли, да, ребятки? Выкачиваем исходники. И потом, на всякий случай, доустанавливаем все, что тут написано. Ну и давайте make j... Давайте 10. О, и понеслась сборка. В 10 ядер. Ну, думаю, пока будет собираться, можно поставить на паузу, а потом продолжить. Итак, сборка закончена. Так, что у нас тут? Вот у нас станд-ралли. Ну, давайте сразу его запустим. Станд-ралли. Опа-ча! И... Не понял. А, да, вот оно, что-то... Окей. Что-то мне показалось, что не запустилось, а оно запустилось. Эм screen он uh, эй а что я не могу а как так ладно full screen <coughs> resolution на нету надо было стабильную версию выбрать о вас sing норм резолюшн ну ладно вы попробуйте стабильную версию кстати у себя выбрать так что дальше Бэк, ага, бэк. Сингл раз, сингл рейс и... Опачки, на радиоактивном... Ух, блин, тут прикольные трассы. Uh, длина 1,6 километра, а тут 3,1. Давайте посмотрим, давайте ньюгейм. Вот дождик идет, ага, это был скриншот. Uh, uh, тем... Темновато. Не понял, это как так. Я еду, нажимаю вперед, она падает. Ну, я нажимаю вперед, имеется в виду WASD. Вот, я W нажимал. Ну, вы знаете, в принципе, неплохо. бэм смотрите, как... Короче, на ну его нафиг. Давайте я другую трассу поставлю. Какую бы мне постра О, машины можно выбрать. Так, давайте-ка я поставлю вот эту. Хрен его знает, какую. Пойдет нормально. Ситуб. Ситуб не надо, гамес мультиплеер траки, траки. Какой-то надо интересный трак. Так, чтобы было очень интересно. Давайте смотрите, по идее, снежок будет тут снежок идти или нет? А ну-ка. А ну-ка. Ух ты! Реально, снежок идет, и лед есть. Смотрите, смотрите, смотрите, меня, типа, это, типа, мне показалось, что это по льду меня чуть-чуть несет. Ладно, вот это, походу, лед, так? Если я пробел зажму, то что, меня будет носить? Как-то носит, но не так. Ну, наверное, зимняя резина, там, шипы, хотя на льду это, я вам могу сказать, ну, может, шипы, может быть, хотя мне ничего не дадут. Короче, погнали. Вот, снежок идет. Нормалек. Поворот вписались. В принципе, в принципе, шпилить можно. Еще неизвестно, что тут за музыка. Я ее-то не слышу. И вы ее не слышите. Она есть. Бумс-бумс. Ну, как видите, я водитель от бога. Я умею ездить. Довольно-таки долго тренировался. На разных играх. В чемпионатах всяких участвовал. вот, То есть выигрывал. Эти И вожу я Ну очень так неплохо Ну как вы видите, да, короче, заглохло, не знаю <coughs> В принципе игра нормально Давайте еще попробуем Последнюю какую-то трассу Смотрите какая есть Ух ты Крематори, Вот, вот. ну где-то где же должны быть Вот, дело, фишка в том, что вот эти вот да, Круги по идее должны быть Просто мне лень туда ехать Лень туда е ⁇ О, обычная нормальная гоночная трасса. Смотрите, а это, это... Не, мне нравится вот именно трасса, да? Ну, такие мне трассы не нравятся. Мне нравится там, где, знаете, так можно ехать, что-то посмотреть, там не спеша так едешь, смотришь по сторонам. Там овечки, там коровки идут, там еще что-то. А такое, О, вот такое классное. лесочек там где-то, олень выбежал. Где-то дерево упало. Ладно, ладно, давайте последняя трасса. Последняя трасса. Пробую. М -м да ладно, не. Да ну нафиг, я этим. О! Не. А -а -а, Какую-нибудь мне бы. Давайте вот тачанку. Там такая трасса, что как раз. Как раз вот подойдет. Как вы видите, собирать несложно. Собирать игру несложно, и она, можно сказать, сразу запускается. И виды, вот я нажимаю букву С, бэмс, вот раз вид, два вид, три, ух ты блин, четыре, пять, как так? Ага, это, короче, разный вид тут вон есть, от типа как ты водитель сбоку справа слева снизу сверху короче машина плохая не хочу в играть она не поворотлива вот ну в принципе все что тут рассказывать я так понимаю можно даже руль при прикрутить и руль с коробкой передач круто а не рекомендуется почему не рекомендуется Ладно. Короче, думаю, все. Думаю, все. На этом можно заканчивать. Игра, как по мне, неплохая. Open Source, все открыто. Движок Огр, насколько я понял. Играть можно. Эти ссылки будут в описании. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.